Тестирование стратегий в терминале MetaTrader 5. Здравствуйте всем. Продолжаем серию уроков по изучению терминала MetaTrader 5. И сегодня хотели бы рассмотреть тестер, тестер стратегий для терминала MT5. Посмотрим его преимущества, недостатки и как с ним работать. Давайте сначала подумаем принципиальный вопрос, нужно ли тестировать стратегии. Со своей стороны хочу сказать, если есть возможность стратегию предварительно протестировать, то это нужно делать обязательно. Просто существуют стратегии, которые невозможно протестировать вот так вот запросто в терминале Metatrader 5 или в других каких-то тестерах. Если для тестирования нужно писать отдельную программу, то в этом случае возможно начать ее использовать без тестирования. Но если вот есть возможность, как, например, в терминале Metatrader 5, то это делать нужно. Для чего нужно тестировать? Во-первых, тестер и тестирование это возможность отбросить сразу неработающую систему. Есть, если стратегия не зарабатывать даже на тестирование, то использовать ее точно не нужно. И это сэкономит ваши средства, и вы будете тестировать не на своих деньгах, а предварительно на истории. И тестирование помогает в поиске новых идей, и это происходит совершенно бесплатно. Потому что вы не платите своими деньгами за стратегию, которая не будет у вас работать и которая будет приносить у вас убыток. Поэтому еще раз повторюсь, если есть возможность протестировать, нужно это предварительно обязательно сделать. Какие плюсы и минусы терминала MetaTrader 5, именно его тестера? Ну основной плюс, основной плюс это практически любую стратегию без дополнительной доработки можно Взять и в несколько приемов сразу начать тестировать. К примеру, терминал квик не позволяет такого сделать. Второе. Это есть возможность тестировать как по свечам, так и моделировать тики. То есть проводить тест внутри свечи, когда вы входите, например, не по рынку при закрытии свечи, а входите лимитированными заявками. Вот это тоже большой плюс. И есть визуальный тестер, который... Очень удобен и рассмотрим его не в этом, рассмотрим в отдельном уроке именно визуальный тестер. Какие недостатки? Ну, если сравнивать, скажем, с ами брокером который позволяет тестировать тоже посвечечно, легко, то скорость здесь, конечно, у него меньше. Но тем не менее, если вы отключаете тестирование по тикам, то существенно увеличивается скорость работы тестера. Следующий минус, это он иногда подглючивает, и бывает, что сегодня работает тестер, а завтра он не работает, и результаты могут немного отличаться. Вот Есть такой вот момент, что протестировав одну и ту же стратегию на том же периоде, вы можете иногда получить немножко разные результаты. Также нет нормальных данных за большой период. Но сейчас появились склеенные фьючерсы, и все-таки период там ограниченный. Если я хочу протестировать стратегию там, на дневках за 10-15 лет, у меня это не получится. И нет возможности загрузить данные для тестера. Вот это огромный минус, который, к сожалению, так и остается в терминале MetaTrader 5. Теперь давайте непосредственно откроем терминал и проведем тесты на примере одной из наших стратегий, одного из наших торговых роботов. Давайте откроем тестер стратегии. Находится он на вкладке вид здесь вам нужно открыть тестер стратегии вот появляется его окно переходим в его настройки и смотрим здесь вы выбираете одну из своих стратегий В данном случае мы возьмем робота fractal trends это робот который входит в курс по техническому анализу один из наших лучших роботов, которые очень хорошо подстраиваются под текущий рынок. Используем мы его именно на небольших таймфреймах, как раз для небольших таймфреймов больше всего подходит тестер терминала MetaTrader 5. Дальше вам нужно выбрать в следующем окне тот фьючерсный контракт, на котором будете тестировать. Здесь также вот есть вот RTS, например, Splice, так называемая склейка фьючерсного контракта есть. Ну, мы возьмем рубль-доллар, возьмем последний контракт. Здесь вы выбираете дальше таймфрейм, на котором хотите протестировать. Таймфреймы здесь, видите, выбор есть практически всех нужных. Дальше вы задаете интервал. Либо вся история, либо последний месяц, последний год. Ну вот мы выбрали период. И поскольку это контракт но до 15 там, скажем, декабря там, в начале декабря был еще не слишком ликвидный мы возьмем вот последние данные например за неделю с 10 а с 11 декабря по 24 но ну, 24 еще день не закончился Ну, это будет фактически за 5 дней тест здесь делаем без задержки выставляем начальный депозит но мы будем брать один контракт фьючерсы поэтому возьмем депозит 50 тысяч Нашего ГУ хватит для того, чтобы открывать контракт на эту сумму. Здесь берем один к одному без плеча. Отключаем оптимизацию. Здесь выбираем Open, High, Low, Close. То есть по свечкам тестирования. Можно тестировать по тикам. Можно, можно только цены открытия брать, математические вычисления. Вот разные варианты. Мы сейчас рассмотрим самый а, распространенный способ. Up, high low close то есть берутся параметры свечки визуализацию мы отключаем это будем рассматривать в отдельном уроке и здесь вы можете выбрать тот параметр по которому будет проводить оптимизации в данном случае мы берем максимальный а у нас сейчас оптимизация отключена значит это поле неактивно сейчас возьмем какие-то параметры по умолчанию и просто проведем тестер для примера что у нас вообще получится Нажимаем после настройки, запускаем кнопку старт. И у нас прошел тест. Открываем график. Вот смотрим, система замечательно сливает у нас. Мы потеряли, ну немного, 2000 за неделю. Почему так произошло? Потому что мы не оптимизировали его, взяли от балды какие-то параметры. Естественно, перед тем, как запускать робота на реальных счетах, Нужно его предварительно оптимизировать. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно включить здесь оптимизацию. Ну, можно быстрый генетический алгоритм, скажем, взять. Здесь не по всем будет параметрам пробегаться робот. Ну, или можно точно, чтобы провести анализ, перебор всех параметров. И здесь вот у вас появляется выбор того параметра, по которому будет проводиться отбор систем. Ну, мы возьмем максимальный баланс. Не всегда это самый оптимальный вариант, но предварительно грубо можно именно брать по максимальному балансу. То есть, ну фактически, это прибыль, это то, что вы хотите получить. То есть, для многих это самый важный фактор. Хотя оптимизировать и брать систему, которая приносит максимальный доход, не всегда правильно. Но сейчас в тонкости даваться подробности не будем тестирования. Более подробно у нас рассмотрено это в курсе по получению прибыльных параметров, подбору получения прибыльных параметров, вот там вот эти моменты рассматриваются более подробно. Теперь переходим на вкладку "Параметры" и здесь есть все параметры робота. Давайте вот так поближе сделаем. Не получается, да? Вот здесь есть все параметры робота, которые можно настраивать. То есть запуская робота, вот я его перенесу сейчас на график запущу. Вот я увижу входные параметры. Вот это точно такие же параметры, которые здесь и есть, появляются у вас в тесте. То есть это то, что вы можете изменять. Мы сейчас подробно все рассматривать по всем параметрам не будем. Мы возьмем сейчас порядок фрактала. И прогоним его, например, от 5 с шагом 5 до 30. То есть смотрите, здесь вы задаете в колонке старт с какого начать, шаг с каким шагом изменять параметр и стоп каким закончить справа шаги он высвечит сколько шагов у вас получится значение это значение которое будет брать робот когда вы будете бэк тест проводить мы его проведем чуть позже после того как протестируем по всем остальным параметрам дальше берем то же самое для количества шагов чтобы фрактал стал выше, но ну, сейчас это просто вы можете для себя понять, запомнить, что это один из параметров нашей торговой системы. Мы не, здесь не, к сожалению, не сможем рассмотреть, что это означает. Вот этот все параметры и полностью вот эта система фрактал трендовая фрактальная разобрана в курсе по техническому анализу. Вот если в курсе по техническому анализу вы у нас приобретаете, то вы как раз там об этом системе полностью узнаете, там рассмотрен ее алгоритм, там рассмотрен, как этот алгоритм строится, и также в курс по техническому анализу входит сам этот торговый робот, который вы можете использовать на терминале MetaTrader 5. И всего у вас получается здесь внизу подводный цветок 54 шага. Ну для MetaTrader 5 это немного, он сделает это достаточно быстро. Также скорость тестирования зависит от того периода который вы задаете. Ну, В данном случае у нас всего лишь 1-5 дней. И также зависит, естественно, от таймфрейма. Чем мельче таймфрейм, тем больше будет проходить тест за тот же период. Ну, зависит от количества собственно данных, которые надо будет роботу-тестеру перебрать. Нажимаем также клавишу Start и вот на вкладке Оптимизация мы видим различные полученные результаты. Вот нам отсортировало она прибыли как мы и задали по максимальной прибыли и получилось трейдов 20 при 20 трейдах вот самый лучший получился результат фрактал 25 и шаг 30 мы только два параметра тестировали ну, давайте вот эти вот параметры и зададим 25 и 30 здесь 25 этот параметр мы задаем для тестера для тестера и уже оптимизацию после этого отключаем включаем визуализацию тоже не включаем и снова нажимаем кнопку старт сейчас у нас уже проходит тест уже по конкретным параметрам всего один тест проведен и здесь мы уже видим подробно мы можем посмотреть график мы будем посмотреть параметры всей системы на вкладке backtest Здесь показано, сколько было всего баров. Начальный депозит, там, чистая прибыль, основные факторы восстановления, прибыльность, то есть профит-фактор. Кстати, очень неплохой профит-фактор, но ну, фактор восстановления мог бы быть и побольше. Но заметьте, мы не проводили подробного тестирования. Мы взяли только два параметра. Еще здесь дополнительно можно и стопы, и профиты учесть. И все это полностью по оптимизировать. Методика тестирования простая. Прогоняете грубо по тестеру, а затем более подробно, более тщательно проводите тесты. И вот робот дал, ну, собственно, очень неплохой результат. Смотрим на бэктест. Это получилось... Робот заработал у нас... Это где-то около 3%. 3% за неделю. Это очень хороший результат. Учитывая то, что на 50 тысяч можно было открыть не один, а, по-моему,... Сейчас около 5000, там 7 а, ГОшка, можно открыть было ну, 3, 4, даже 5 контрактов. То есть этот еще результат можно было в несколько раз увеличить. Но тут уже надо смотреть по а, риск менеджменту. Вот как работает тестер и после проведения тестов, давайте это окно закроем, вы на графике можете посмотреть полностью в каких точках, где какие сделки происходили. Вот вот Сделаем график поменьше. И вот вы можете все сделки на графике посмотреть. Где был вход, где выход, и где удалось заработать, а где был убыток. То есть все сделки на график нанесены. Вот приблизительно так можно работать и так нужно действовать с тестером стратегии. Благодарю вас за внимание. До встречи в следующем ролике.